А шил... <смех> oh God, у вас новое достижение Ш -ш -ш. это называется и я решила запустить глаза и вижу это что это такое добро пожаловать спасибо что это что это? что это? Что это? Что это? То есть теперь, чтобы играть, надо нажимать на глаз. Вот зафук вообще происходит, эй! Ладно, это что? Вы можете практиковать уровни без монстров? Выберите песочницы? Да ладно! Офигеть! В любом случае, Хаюшки, Котятушки, с вами снова Неллия. И, как мне было написано, сегодня вышло обновление. Может не сегодня, может вчера, может позавчера, может неделю назад, потому что я все обновления просираю. Но в любом случае, у меня игра обновилась, и я решила посмотреть, в чем дело. Окей, нажимаем на глазик. Офигеть! Ребята, это реально офигенно! Смотрите, бесконечный, обычный, пиксельный. Скоро будет еще больше уровней. О, глянь, там какая-то столовая или мне кажется. О, ага, вот она, смотрите. Надо листать. Вот дружок, ваш собственный монстр песочница. Что ж, давайте пробуем. Практикуйте уровни без монстров. Награда за прохождение таких уровней снижается. Понятное дело, снижается. Ой. Прикиньте бесконечный режим без монстра. А еще мне кажется, что игра стала светлее. Определите положение монстра. Что? Чего так быстро? Так, мешочки все еще светятся, очень даже прикольно. Офигеть. Это знаете, например, когда в самый первый раз зашел в игру и просто тебе нужно изучить эту карту, чтобы потом по ней бегать там, может не бегать, может ходить. Ой, какая щедрость! Это глазик и ключик и мешочек. Знаете, это у меня есть знакомый один. Он до жути боится темноты. А помимо темноты, он боится еще и всяких монстров. Так вот. Он очень хотел поиграть в эту игру. Поэтому думаю, что такое обновление для него будет как раз в самый раз. Именно по причине отсутствия каких-либо монстров. Блин, классно. Правда. Какой смысл хоррор игры, если в ней нет монстра? Давайте что все-таки проверим ее. Может она там появилась, может баг произойдет, она появится, но не будет нас нападать. И нету, как так? Ладно, в любом случае, берем, берем, выходим, снова берем. Так, мне не заныкешься нигде. Я не знаю, зачем я собираю глаза. Просто, наверное, захотелось. И все же очень и очень жаль, что нету нашей Грейси. Хотя на самом деле, ребята, цель сейчас этого видео просто показать им, что вышло новое обновление. А то, знаете, некоторые начнут писать: "Ты пропустила там мешок". Вот и все. Найдите выход и увидите. Окей, окей, окей, окей. Еще выход. А что его искать? Действительно, Наташа, что его искать? Плюх. Пожалуйста, подождите. У вас новое достижение. Что ж, допустим, кре, допустим, кре. Главное меню. Не знаю, правда, зачем мне эти монетки, но да ладно. Что ж, ребятки, я сначала думала, надо просто тыкать, а тут надо листать. А давайте попробуем бесконечный песочница. Ага, все-таки нельзя. А я так надеялась, что бесконечно в песочницу можно, блин. И кстати, я, кажется, поняла, почему песочница. Обычный пиксельный. А в пиксельном нельзя песочница. Как так? В смысле, почему Паулина? Сладость или гадость нельзя бесконечно, только обычный. Черт. Печаль, беда. А Находите магические снадобья и пейте их в нужном порядке для получения дополнительных способностей. Игра эволюционировала, но боже, как мне нравится здесь управление Игровая истину стала гораздо лучше. Но это не значит, что про эту игру надо снимать, и снимать, и снимать, ребята. Так, а давайте-ка посмотрим. Вот у нас какой-то порядок есть. Если красная и зеленая это бег, то зеленая и красная это, так сказать, невидимость. What the fuck? Я смогла сейчас сквозь дверь пройти. И вроде я не выбирала уровень без монстров. Так где все? Ари, где все? Ага, вот он и летит. Ух ты, я на двенадцатом месте. Круто, круто. Как так? Серьезно? Кстати, котятки, если вы не знали, то в бесконечном режиме я умудрилась подняться на четвертое место. Правда, я столько времени убила зря. Блин. Я могла бы дойти до пяти тысяч мешков, я могла просто побить его рекорд. Но, блин, мне так хотелось послушать музыку ВКонтакте и... Думаю, да пошли вы в жопу. Ей, теперь я на пятом месте. Ах. Мелочи приятны. Так, а сейчас, ребятки, не обращайте внимания, я просто хочу достижения получить. Тип, соберите все мешочки, но умрите. Правда, надо было для этого, наверное, новичок выбрать. Ай, ладно. Тебе не скрыться от меня, мистер мешок. Ух ты. Вау. Вау, вау, вау. Сказать, что это было неожиданно, это ничего не сказать. Чарли, ты пи-эр Рано мне очень подыхать, понимаешь? Рано, рано, рано! Блин, о, Чарли. Вот он появился, мой красавчик. Спасибо. Вот мы и получили с вами достижение. Ну что ж, котетушки, вот такое вот чудесное обновление у нас вышло. Поэтому, если раньше вы боялись играть в эту игру, потому что монстры, то сейчас заходите в игру и выбирайте режим Песочница. И ни одна гадость вас не тронет. А так выбирайте любой режим сложности, любую карту, которую хотите изучить, и спокойно начинаете игру. Ну а на этом все, котятки. Я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если это так, то поддержите меня своим царским лайком под этим видео и мужицкой подпиской на мой канал и на канал Зрэкспро. Про. так, конечно, хорошо сделали, но, блин. Ну, как же без монстра-то? Поставлю я свою рожу здесь. Ой. Это типа, знаете, поцелуйчик такой. Слышали, да? Эх, жалко не работает бак Что ты меня поцеловать хочешь? Поцеловать меня хочешь моя маленькая это же я Господи, какая страшила Боже мой, Ру! Я тебе по губам, чтобы не раз ты мне целоваться. Нам-дам-дам, я тебе по губам, попарились, и тогда я дам. Давайте посмотрим, как наше творение меня убьет. И думаю, на этом можно закончить. Так, иди сюда. Пока, бра. Иди сюда. Страшила? какая гадость. О oh мой она меня через стенку убила. Ну все, теперь думаю на этом точно можно закончить. Ну что ж, немножко поугарали, думаю на этом можно и заканчивать. Всем пока, котятки!